Так, друзья, всем привет! В этом видео я хотел бы показать 10 самых крутых лайфхаков. Погнали! Первый лайфхак: если вы случайно закрыли вкладку в браузере, нажмите ctrl плюс shift плюс Т, и о чудо наша вкладка открылась. Следующий лайфхак для любителей скачивать видео, монтажировать его и так далее. Чтобы скачать видео с YouTube, нам следует в строку браузера ввести перед YouTube, как показано на видео, две буквы S И загружаем наш файл. Все, ребят, готовы. Следующий лайфхак – это как отправить э, стикеры ВКонтакте. Итак, заходим в «Сообщение». Нажимаем на стикеры, открываются стикеры, нам показываются. И чтобы их отправить, мы с вами нажимаем на правую клавишу мыши. Копируем данное изображение и вставляем. Все, ребят, на этом все. Они абсолютно идентичны. И подвохода никто не заметит. Следующий лайфак, я хочу показать, как отправить сообщение самого себе. Я, кстати, часто этим пользуюсь. Для того, чтобы скинуть какой-то текст на телефон или наоборот, телефон на текст, чтобы э, не искать какие-то шнурки, ничего. Я просто отправляю сообщение себе и потом уже на компьютере его прочитываю. Итак, для этого заходим э, в друзья, кого-нибудь э, из друзей и находим, у них себя. И на эту страницу отправляем сообщение, и все. И следующий лайфхак для тех, кто любит YouTube, как я. И для того, чтобы пропускать рекламу на YouTube, следует дописать строку после YouTube, написать еще skip И все, ребята, чудо, рекламу пропадает. Все, спасибо.